здравствуйте дорогие друзья с вами тема владимир николаевич линяев и канал техногон и наши выпуски где мы рассматриваем антенны семейства нейтроник рассматриваем исследования доказательства подробно разбираем что было Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Владимир Николаевич, мы подошли к 2004 году. Вот хотелось бы сначала спросить вас о наградах. Награда «Архимед» Московская. А mm -hmm. как это было? Что это за награда? Ежегодно выставка «Архимед» проводит конкурсы. Mm -hmm. Это военно-техническая выставка, там много и Минобороны представителей, и изобретателей различных, инноваций mm -hmm. различных, инновационная выставка которая одна из больших выставок, которые проводится в нашей стране и за рубежом. Мне пришло приглашение поучаствовать в этой выставке. Поучаствовали в конкурсе и получили награду из-за участия и за те изобретения, в том числе нейтрония, которые были представлены там. Я на конкурсной комиссии защищал наше изобретение как одно из наиболее эффективных средств защиты от электромагнитных излучений. А вот еще была... Тоже выставка «Архимед», но кипрская. Она да, происходит? вот она международная, эта выставка, и была выездная ее сессия на Кипре, где присутствовали международные партнеры много, и мы там также участвовали и также получили награду. Этот был год такой... Э Плодовитый, да? На, насыщенный, на, на, на на, насыщенный на поездки, насыщенный на участие в конкурсах. И в данном случае вот еще в Брюсселе проходила выставка, где также мы получили золотую медаль за наше изобретение нейтронику. Ну вот еще раз подтверждается общественное научное признание нашего изобретения. Было подтверждено получением золотой медали. Также были проведены исследования. Вот был, Было исследование на эмбрионах. Что это за исследование, как проводилось? Мой партнер познакомил меня как раз в этом году с Юрием Григорьевичем Григорьевым. Это был основной специалист, радиобиолог, профессор. Возглавлял он Центр электромагнитной безопасности. Ну, это общественная организация, научная, общественная организация. А он был бывший директор института биофизики, замдиректор института биофизики. И у них своя лаборатория была, которая проводила по авторской методике Юрия Григорьевича Григорьева, по эмбрионам. Что это значит? Это берутся яйца, эмбрионы, ну, птицы, угу. специальные там выведены. Показано облучение, то есть такие ящики стоят. Также контроль, облучение и без облучения. Угу. И... Контроль это без облучения, облучение телефоном без защиты, то есть защиты без защиты и контрольная группа. Mm -hmm. И определенное время сигнал подается, телефон облучает яйца. В эксперименте на эмбрионах было показано, что с защитой погибло 21% эмбрионов из всех из 55 эмбрионов, которые облучались. В контроле 20 процентов это на 1 процент меньше погибло, а при облучении 25 процентов погибших здесь четко видна разница в эффективности нейтроник. что... Он не на 100% защищает, но до 80% защищает эмбрионы куриные от облучения мобильного телефона. Владимир Николаевич, объясните, что значит в контроле? Контроль это группа, которая находится без облучения в естественных условиях. А, то есть так и так бы какое-то количество умерло бы, да? Получается? Конечно. А. Вот они в естественных условиях, угу. они вот за это время пров... проведения эксперимента, это 14 дней, угу. они, они умерли угу. из 56. Угу. При Облучение умерло 25, uh -huh. при установке нейтроника умерло 21. Uh -huh. То есть мы видим здесь, она uh -huh. небольшая, но разница существенная. Uh -huh. Владимир Николаевич, еще есть много протоколов за этот год от э, госсанэпидемнодзора. Это главный санитарный орган, надирающий за продукцией услугами uh -huh. в нашей стране. бывший, Он сейчас после был преобразован на два отделения, но э, тогда это была лаборатория при госсанэпидемнодзоре, центральная лаборатория. Российской Федерации, которую возглавлял Стерлигов Александр Васильевич. Кстати, он давал интервью нам по результатам вот этих исследований, которые мы проводили в их лаборатории, где показали эффективность нейтроника по, стати... по напряженности статического поля и по радиостанции 5-ваттной. Вот мы как раз в эксперименте показали, что... Радиостанция переносная, 5-ваттная, она очень большой дает поток энергии. И мы показали, что нейтроник этот поток энергии значительно снижает. У -у -у. Значительно снижает. В данном случае там протоколов много. Мы проводили У -у -у. несколько дней данное исследование и с участием ведущих специалистов Лысенко Владимир Николаевич и Стерликов Александр Васильевич. Также в этом году для того, чтобы нам получить было санитарно-гигиеническое заключение на два устройства нейтроника МГ03 и нейтроника МГ04, Нужно было провести исследование в Институте медицины катастрофы. В лаборатории, которую возглавлял Пальцев Юрий Петрович. Это один из ведущих радиобиологов в нашей стране. И в лаборатории Института медицины мы также проводили исследования по физическим параметрам, по напряженности плотности потока энергии и по, по статической напряженности электромагнитного поля. И получили заключение ведущих специалистов. В данном случае Самусенко, ведущий специалист и пальцев Юрий Петрович, и дальше еще и Рубцову присутствовал в этом. Она также является ведущим специалистом, кстати говоря, который участвовал в нашей рабочей группе и пальцев. И Совет Федерации. Как следствие, получены были протоколы... Ой, как следствие было заключение следствие. получено, на основании заключения было выдано санитарно-гигиеническое заключение госсанэпидемнадзорам угу. о безопасности и об эффективности. Вы можете посмотреть наоборот угу. на стороне эффективность, насколько снижается уровень плотности потока энергии и уровень статического потенциала. Дорогие друзья, так мы потихоньку подбираемся к 2005 году, а уже какая большая папка. Вот. Да. Благодарим вас С за смотреть. просмотр, изучайте материал, читайте протоколы, задавайте документы. вопросы. Владимир Владимирович, благодарю вас за встречу. Благодарю, и... до свидания. До изучайте, смотрите. Все здесь у нас запротоколировано. До новых встреч. До свидания.